Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о главной работе марксистской теории капитали Карла Маркса. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Маркс, выделяя в качестве элементарной, самой простейшей формы капиталистической экономики товар, показывает, что этот самый товар, который кажется весьма простой вещью, оказывается не чем-то внутренне противоречивым и обладает двойственной природой. С одной стороны, он обладает потребительной стоимостью, то есть представляет собой физический объект, удовлетворяющий ту или иную потребность. А с другой стороны, он обладает меновой стоимостью, то есть способен в определенной пропорции обмениваться на другие товары. И вот далее он начинает более подробно рассматривать само это понятие меновой стоимости. Во-первых, тут правда надо сказать, что и сам Маркс на этом останавливается, что само понятие меновой стоимости он берет достаточно условно. Потому что так принято было уже в экономике его времени. В действительности правильнее говорить просто о стоимости. Дело в том, что само понятие меновой стоимости возникло потому, что думали собственно многие экономисты, что стоимость возникает в обмене. В то время как именно в обмене она то как раз не возникает. Она возникает из-за того, что товар является продуктом труда. Тем не менее, таким образом можно сказать, что меновая стоимость является формой проявления стоимости. Но если этот факт учитывать, то в данном случае большой роли это терминологическое различие не играет. И вот эта самая стоимость оказывается весьма загадочной вещью. То есть, как бы мы ни проанализировали объект... Товар как физический объект, да, пусть мы его разложим на атомы, мы, но мы в нем не найдем ни одного атома стоимости. Это вот загадочность стоимости. Она, конечно, породила множество мифов, породила множество заблуждений, в том числе и народном сознании, которое приписывает, например, золоту некие чудодейственные, волшебные, колдовские свойства, раз за него можно все купить. Ну и, в общем-то, масса своей экономисты недалеко ушли, хотя обычно они пытаются отмахнуться от того всего, например, забалтывая разговор, говоря о том, что просто разные товары в разное время служили выполняли функцию денег и так далее. Дело в том, что, конечно же, стоимость, она в первую очередь ну, в нашем сознании связана с денежной стоимостью, то есть с ценой, с выражением «в деньгах» или «в золоте». Да? Поэтому, когда Маркс обсуждает, собственно, вопрос стоимости или стоимости, он, по сути, говорит о происхождении и сущности денег. Итак, когда мы рассматриваем стоимость, нужно понимать, что она не является каким-то физическим объектом или физическим свойством вещи. Она является его социальным свойством. И собственность собственно функционирует только в обществе, только в общественных отношениях. А это значит, замечает Маркс, что и понять ее можно только из общественного отношения товаров. То есть, в процессе их обмена друг на друга. И в этом отношении, когда мы посмотрим на понятие стоимости, то можно увидеть, что существует четыре формы, которые последовательно проходит в своем диалектическом развитии стоимости. Вначале она выступает как простая стоимость, затем как развернутая или полная стоимость, затем как всеобщая стоимость и, наконец, как денежная стоимость. Соответственно, мы сейчас рассмотрим четыре эти формы, показав тем самым, откуда вообще берутся деньги и как они связаны с товаром. Начнем с простой формы стоимости, или, как ее еще можно назвать, случайной формы стоимости. Она господствует, как правило, в обществах, где товарное производство еще не приобрело общераспространенного характера, где обмен товаров скорее исключение, чем правило. Ну допустим, я являюсь портным, и я зачем-то сшил юбку. Мне лично юбка, как вы понимаете, не очень нужна в данный момент, поэтому я решаюсь ее обменять на что-то мне полезное. Но рядом со мной, допустим, есть трактир, и там трактирщица очень нужна моя юбка. Да? Соответственно, у нее есть определенное количество напитка, который нужен мне. И вот я иду и обмениваю юбку, например, на три бутылки водки. В данном случае произошел, казалось бы, базовый совершенно бартер. Но вот этот акт вот бартера, он скрывает за собой довольно сложную структуру. Дело в том, что это вот простое отношение, казалось бы, когда я выражаю стоимость своего товара, в данном случае юбки, в другом товаре, в данном случае в каком-то количестве спиртных напитков. Здесь не такая простая структура. Во-первых, эта структура асимметричная. Один из товара выступает в пассивной роли, а другой в активной. То есть, правильнее это говоря, называется это относительная форма стоимости и эквивалентная форма стоимости. Дело в том, что товар, который, в котором, который я хочу оценить, как бы, да, стоимость которого я хочу в чем-то измерить, выступает в относительной форме стоимости. А другой товар выступает в качестве материала, в котором я измеряю его стоимость. И это значит, что он выступает в качестве эквивалентно, приобретает эквивалентную форму стоимости. В данном случае, если для меня изготовленная мной юбка стоит 3 бутылки водки, значит стоимость этой самой юбки равна 3 бутылкам водки. То есть, в данном случае водка выступает в качестве эквивалентно. И вот здесь, конечно же, такое возможно лишь спорадически, случайно. И в данном случае, однако, уже определяется очень важная вещь. Почему я обмениваю вещи в такой пропорции? Если их в такой пропорции, это значит, что у них есть общая субстанция, есть нечто общее в обоих этих товарах. Эту проблему заметил, к этому вопросу вплотную, можно сказать, подошел уже древнегреческий философ Аристотель, который заметил, что если, скажем, пять кровати стоит как один дом, то значит в доме и кроватке есть что-то общее. То же самое, что есть, например, и в винограде, да, или там в оливках, то есть они все как-то соизмеримы по стоимости. Но что это такое, он так и не смог понять. Он сказал, что нет здесь ничего общего. Почему он так решил? Да потому что то общее, что есть в разных товарах, это сконцентрированный, кристаллизированный в них человеческий труд. Заметим, абстрактный человеческий труд. Труд вообще. То есть, когда я, например, обмениваю да, изготовленные мной текстильное изделие на спиртной напиток, то значит, я приравниваю свой труд, как пропортного, к труду того, кто произвел данный напиток. А это значит, мы по сути, этот труд выступает в неком равенстве. Но Аристотель жил в рабовладельческом обществе, а в рабовладельческом обществе этого самого равенства и нету. Там невозможно приравнять труд, например, свободного человека к труду раба. Поэтому тот факт, что Аристотель прямо подошел к этой проблеме, но так не смог ее решить, объясним из сугубо экономических, материальных условий его жизни. Ну так вот, вернемся к нашей проблеме. Дело в том, что тот факт, что вещи производятся трудом, товары производятся трудом, обеспечивает как минимум тот факт, что они могут обмениваться друг на друга. То есть выступает в данном случае труд как субстанция стоимости. Но труд выступает не только как субстанция стоимости, но он определяет и величину стоимости. Иными словами, вещи в обмениваются, товары обмениваются ровно в той пропорции, согласно вложенному в них труду или рабочему времени, затраченному на производство данных товаров. При этом это работает сугубо пропорционально. Например, если товар А станет в два раза сложнее производить, но в то же самое время и товар best станет в два раза сложнее производить. Их соотношение, пропорция не изменится. А значит не изменится то, как я буду обменивать эти товары. Однако вот в этой вот простой форме стоимости, хотя здесь уже проступает да, непосредственно стоимость. И здесь труд заявляет о себе, как вот этот всеобщий равный труд. В то же самое время в данном случае приравнивается лишь два вида труда. И лишь как... Два разных, и два разных товара, соответственно, произведенных этим трудом. А значит, здесь мы не достигли еще полной всеобщности, не подошли еще к подлинному пониманию стоимости. Однако заметим, что я ведь могу обменять вот то самое произведенное мной изделие не только на спиртной напиток. Допустим, я трезвенник и вообще не употребляю алкоголь. Я могу, например, за его обменять у кого-то на скажем, какое-то количество воска, или зерна, или железа, или даже золота. В любом случае будет некая пропорция, данная в данном обществе, которая будет определять то, в каком пропорции будет совершаться обмен. И вот здесь у нас возникает собственно, вторая форма стоимости, а именно развернутая или полная форма стоимости. Суть ее в том, что я приравниваю некий товар А ни к одному другому товару Б, а ко всем товарам, существующим в данном обществе. Я говорю, что X товара A равно Y товара B, равно Z товара C и так далее, пока я не перечислю все товары в обществе. По сути, я выражаю стоимость своего товара в потребительных стоимостях всех остальных товаров данного общества. И здесь, да, достигнута эта всеобщность. По сути, я показываю, что продукт моего труда соизмерим с продуктами труда всех остальных. Иными словами, что есть нечто общее, которое, что обеспечивает соизмеримость всех товаров в обществе. И все было замечательно, но проблема в том, что данный ряд никогда не может быть завершен. Ведь каждый новый товар добавит с правой стороны нашего уравнения новый элемент. И все придется начинать сначала. Однако вспомним, что когда я э, обмениваю товар А на товар Б, то владелец товара Б вообще-то обменивает товар Б на товар А. Значит, эту формулу можно просто перевернуть и сказать, что не товар А выражает себя в стоимости товаров Б, С, Д и так далее, а наоборот сказать, что товары Б, С, Д и так далее выражают свою стоимость в товаре А. Или, словами, поменять местами э, Собственно, относительную и эквивалентную стоимость. А это значит, что все товары становятся здесь в положении относительной формы стоимости. А один товар изгоняется как бы из мира товаров и становится всеобщим эквивалентом. Иными словами, все товары в обществе начинают выражать свою стоимость в потребительной стоимости одного и того же товара. То есть, у нас возникает в обществе всеобщий эквивалент, который общепринят... В качестве измерения стоимости вообще. И исторически этими всеобщим эквивалентами могли быть самые разные вещи, как правило, играющие некоторую значительную роль в данном обществе. Это могут быть, там, скажем, шкуры убитых животных, стада баранов, соль, специи, что угодно. Важно, что все общество принимает к один какой-то товар в качестве всеобщего эквивалента. Но это вот третья форма стоимости называется всеобщей формой стоимости. Итак. Мы прошли самый главный путь. Мы прошли от простой формы стоимости к развернутой и через нее к всеобщей форме стоимости. И осталось сделать очень маленький шаг. А именно, таким товаром, который выступает в качестве всеобщего эквивалента, появля... в качестве него выступают благородные металлы. И исторически это в первую очередь золото. И когда золото становится по сути не товаром, а всеобщим эквивалентом, как бы изгоняясь из мира товаров появляется четвертая форма стоимости, а именно денежная форма стоимости. И, собственно, появляются деньги. Таким образом, заметим, Макс показывает, что в деньгах нет особо ничего э, загадочного и таинственного, но деньги не являются какой-то произвольным знаком, придуманным людьми для целеудобства. Нет, деньги возникают с необходимостью из самой природы товара и товарного производства. Они являются развитием заложенного в товаре противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью. И таким образом, денежная форма стоимости невозможно была бы без того, чтобы золото изначально само не выступало в качестве одного из товаров. И вот придя к этой денежной форме стоимости, к деньгам, далее Маркс начинает более подробно анализировать и сам процесс обмена, и деньги в некой особой своей теории денег. Но перед тем, как он туда перейдет, он обращает внимание на одно понятие, которое сыграет колоссальную роль в общем-то философской левой мысли 20 века. Он посвящает некоторое время обсуждению товарного фетишизма. Но это предмет уже совершенно особого разговора, и в следующий раз именно об этом мы с вами и поговорим. До новых встреч!